Здравствуйте, давайте посмотрим, как выглядит лодка после эксплуатации в этом сезоне 2019 год. На речку выезжал где-то около 15 раз, может и более, но так как сегодня уже последний день тепла, это 16 октября, и мне необходимо ее сложить. Делаем краткий обзор. Вот так она выглядит. Внутри вот такой коврик самодельный. Многие писали, что он будет уже истряпанный. Как видим, нет. На низ я еще подкладывал полфановую пленку, чтобы не так стиралось. И вот так выглядит коврик. Внутри лодка. Лодка вся целая. Нигде никаких царапин нету. По камышам ездил только так. Узкие перешейки были где-то ширины, около метра а той уже. И ничего, не поцарапалось, все нормально. Плотность ткани этой лодки 850 грамм на метр квадратный. Вот так выглядит лодка. И с той стороны, сейчас перевернем, она высохнет здесь. И посмотрим, как с той стороны выглядит лодка. Перевернул лодку. Вот так выглядит дниша лодки, или так сказать, телевая часть, после ее длительной эксплуатации этого сезона. Пока никаких морщин не обнаружен. Не знаю, как будет дальше, но пока так. При каждом выезде на речку эта лодка каждый раз складывалась. Это где-то около 15 раз было. И вот с этой стороны вот тоже так выглядит лодка. Все целое. Никаких морщин, никаких отслоений швов, нигде ничего не видно. Слава Богу, нормально. Это лодка Группер 300. Лодки. Вот данные лодки. Если кто хочет смотреть описание этой лодки, то смотрим по ссылке вверху. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.